17 по 19 февраля 2021 года на Урале впервые прошел форум ⁇ Кибербезопасность ⁇ наши дни ⁇ промышленные технологии ⁇ Мероприятие собрало специалистов в области защиты промышленной инфраструктуры, представителей регуляторов, вендоров решений и услуг информационной безопасности и потенциальных заказчиков. Мероприятие состоялось при участии ФСБ России, ВСТЭК России и Губкинского университета, организатор ⁇ Медиагруппа Авангард ⁇ Центральное место в деловой программе занял телемост замдиректора в России Виталием Лютиковым. Представитель регулятора в формате диалога высказался по самым острым и актуальным вопросам, поступившим от специалистов отрасли. Также с комментариями по поступившим вопросам выступила замначальника управления в СТЭК России Елена Тарбенко. Второй день форума был целиком посвящен практической кибербезопасности на промышленных предприятиях. Партнеры форума предложили участникам отработать свои профессиональные навыки, проверить знания и научиться новому в формате воркшопа, лабораторной работы и бизнес-игр. Также в рамках форума действовала выставка, на которой компании eBay-рынка представляли свои решения и услуги в области промышленной кибербезопасности. В заключительный день на форуме выступили сотрудники ФСБ России, Губкинского университета, госкорпораций и компаний-партнеров мероприятия. В докладах всесторонне освещались методики, технологии, процессы и правовые аспекты обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий. Эксперты уделили внимание теме киберучений и выполнения требований законодательства о критической информационной инфраструктуре. За рамками официальной части на всем протяжении форума продолжалось неформальное общение в кулуарах. Различные активности дополнили деловую программу и позволили участникам насладиться природой Урала, завязать новые знакомства и получить впечатление в дружеской атмосфере. Подводя итоги, программный комитет форума настоял на дальнейшем развитии тематики промышленной кибербезопасности, в том числе в ходе следующей по счету конференции «Кибербезопасность. Наши дни. Промышленные технологии».